Здравствуйте! Я хотела сделать э, свой обзор чистой линии. Продукция чистой линии просто великолепная, просто восхитительная. Вот, поэтому я хотела бы немножечко рассказать о своем опыте того, что мне пошло, что мне не пошло. Хочу сказать сразу: у меня нет проблем с подбором косметики. Могу сказать почему? Потому что в свое время. Я чисто случайно, опять как и все, наткнулась на продажу БАДов. Естественно, я сопротивлялась очень долго, очень сильно сопротивлялась. Десять лет я не хотела бы подходить к этому ко всему. А потом, вы знаете, я, ну, так вот, просто случилось, так свело. И оказалось, что я пила БАД, а побочное действие этого БАДа, помимо всего этого, он нормализовал состояние кожи. И, знаете, благодаря этому БАДу я пропила его, ну, 7 или 10 лет назад, говорю, это в течение четырех месяцев. И теперь, теперь, да у меня, собственно, и раньше особенно при, ну, не, было, не было проблем, вот не высыпало меня. Аллергических реакций у меня никогда не было. Это были единичные случаи. Если у меня выскакивала аллергическая реакция, значит, что-то что действительно там не так было. Вот. Но могу сказать, на что я обратила внимание. Вот. Все началось с самого простого. Я купила своему мужу пену для бритья вот, чистая линия. Почему? Ну, мы искали ему это он пользовался невеей, потом закабызился, я вот хочу что-то другое, пятое, десятое. Мы пошли искать, я смотрю, чистая линия. Я давно чист, про чистую линию слышала, но вы знаете, что мне сказали? Мне сказали, что чистая линия, вот у нас как попробовали баночками чистой линии, теперь не знают, как это все вывести, теперь не знают, как это все ну, то есть разгрести, то есть, что настолько все было плохо, что чистая линия даже не подошла. Вот, я теперь уже понимаю, что меня просто как бы какая-то нечистая сила отводила от этого всего, такое тоже бывает. Вот, первое, на что я польстилась, это были две вот эти сыворотки, вот это и вот эта сыворотка. Вот, это уже сейчас я понимаю, что это сыворотки из двух разных групп, из двух разных групп. Вот, и они вот здесь вот я как раз расставила их по тому, как, они, как надо применять. Как их надо применять. Могу сказать одно. Мне очень нравится запах чистой линии. Вот у них запах именно теми травами, именно тем, из чего эта чистая линия сделана. И мне вот это очень нравится. Не надо никаких парфюмов, не надо никаких дезодорирующих каких-то. Ничего не надо. Я очень люблю запах лесных трав. Вот когда вы бываете в лесу, и вот после дождя там пахнет травами тепло, прошел дождь, и там, как начинает пахнуть эти травами, просто можно, вот, именно вот, вот это и есть запах чистой линии. И сейчас я уже как наркоман практически скупаю всю продукцию, это я делаю обзор, пока что на крема чистой линии, но у меня очень много еще и ухода за волос, но это будет отдельное, потому что здесь отдельный разговор. Вот. Значит, первое, что я хочу сказать, ну вот первое, с чего я начала, я начала с вот этих вот сывороток. Одна сыворотка, и вторая сыворотка. То есть я немножечко поближе поднесу вот показать, чтобы вы видели, что к чему. Вот, значит, вот это, э, это импульс молодости. Значит, первое меня, что наткнуло, это на импульс молодости. Честно скажу, что меня полстило. Э, стоимостью где-то э, 155 рублей, вот они где, ну, даже подешевле могут где-то стоить, 122, вот где-то вот так. А я наткнулась на то, что говорю вот этот крем и вот этот крем, который я первым, они были по 100 рублей, то есть там какая-то акция, может быть, проходил срок годности, может еще что-то опять же могу сказать я никогда не смотрю на сроки годности я считаю что это глупость если человек если имеется хорошая упаковка если упаковка не нарушена если нет какого-то постороннего запаха если нет дефекта упаковки механического ничего с этим не случится абсолютно я в этом и дальше я вам еще приведу пример вот один очень интересный пример я была очень довольна, значит, что представляет из себя вот эта сыворотка, импульс молодости. Но это сыворотки, которые как бы помогают избавиться от различных морщин. Значит, что здесь? Здесь очень хороший состав. Составов очень много. Вот растительная активация, растительная актива, 7 растительных активаторов коллагена. А, то есть э, девочки я действительно была потрясена вот одним моментом вот э, я допустим на свежей морщинке, мне уже где-то за 40 лет вот ну, ни где-то, конечно, свой возраст никто не называет, это понятно, мне уже за 40 лет поэтому проблема, естественно, с кожей уже появляются чисто возрастные, потому что, говорю, мы уже после определенного периода организмы готовит стареть и умирает, То есть организм готовится к старению. Но, естественно, ни одной женщине, и вы это, девочки, еще пройдете, ни одной женщине не хочется терять свою внешность, тем более, когда ты смотришь буквально за какие-то считанные дни, твои губы превращаются в нитку, вдруг резко появляется модерн под глазами, вы знаете, это ужасно, это впечатляет страшно. Ну вот я могу сказать так, вот женщинам в возрасте 45, конечно, когда вот такие вот явления проявились, эта сыворотка просто необходима. Это не какие-то сногсшибательные там последних, ну, последние разработки все это прочее. Это обычные, нормальные наши инновационные методы. И, знаете, они прекрасно работают. Я была удивлена, но вот здесь вот я получила результат буквально через одну минуту. Но ну, я обычно пробую на руках. Вот. На руках я получила просто прекрасный результат вот, от них и начала использовать лицо. Потому что здесь вот у нас как бы обвисают морщины, поэтому с фитнесом мышц лица тут, конечно, надо использовать уже и какие-то препараты, которые, которые начинают действовать, которые ну, как бы уже на биологически активном уровне действуют. Вот это крем для век. Вот. Я прочитала насчет того, что стоит действительно э, покупать все вот эти вместе. Значит, этот крем для век стоит семьдесят семь рублей, а вот это я покупала за 100 рублей. Ну, она стоит где-то пять, где-то не знаю, по-моему, она тоже за 100 стоит где-то вот такая вот вещь. В общем-то я была потрясена вот этой уходовой косметикой. Ничуть не хуже никаких лореалей, ничуть не хуже ничего. Женщина до 35 лет, я действительно не рекомендую даже после, вот даже у меня была настолько, настолько хорошая кожа, что до 35 лет я пользовалась самыми простыми кремами. Вот Невея вот этот большой крем-софт. То есть, я пользовалась обычными, элементарными, простыми кремами, безо всяких коллагенов. То есть у меня кожа в полном порядке. И вдобавок еще ко всему, когда у меня уже появились проблемы по здоровью, ну, сами понимаете, переходный период, организм не хочет работать уже так, как надо, и у меня появились проблемы по здоровью, я чисто случайно обнаружила БАД, который нормализует. Мало того, что нормализует гормональный фон, а это говорю, уже в возрасте после 40 обязательно, потому что, вы знаете, девочки, я видела женщин 44 года, это уже инвалиды. Вообще это все страшно, это показатель нашей медицины, это показатель всего. И вот, вот этот бат, он решает полностью комплекс проблем, потому что у женщины после определенного периода нарушается обмен кальция. Вы часто видели э, старушек, которые еле идут уже, у бабушек, у которых ноги буквы «Х», Понимаете, это нарушение обмена кальция, нарушение обмена хряща. Обязательно, обязательно никакая косметика, никакие мази вам не помогут. Вам надо принимать внутрь, потому что организм уже не вырабатывает полноценные питательные вещества для него самого, поэтому он и стареет. Потому что уже отказывает гормональная система, а вот вот этот бад, эту гормональную систему, бам, и опять нормализует, и опять на место стану, ставит. Я не знаю, чтобы я делала без этого бада, вот. Но и, кстати, параллельно с этим бадом, параллельно он убрал мелкие морщины. Вы знаете, у меня мгновенно, вот я просто дня за три, у меня все глаза покрылись мелкими морщинами. Вот вокруг глаз прямо как солнце какое-то из морщин стало и вот эти я вот этим я в общем то стала принимать вот этот бат то есть у меня как только я вижу что опять начинаются вот эти вот появления я буквально три дня по одной капсулке в день три дня мне этого достаточно кожа разглаживается на лице мгновенно вообще у меня многие сдавали вопрос сколько тебе лет они же прекрасно видят, что мне уже как бы не 35 даже не 35 вот но обращают девочки молодые на лицо, говорят, слушайте, у вас ни одну морщины. Я говорю, и не будет. А, единственное, у меня две морщины, это вот мимические морщины, улыбки, вот поперек бровей, вот эти вот поперек бровей, две морщины, они были очень глубокие, они появились у меня очень давно, и я на них не обращала внимания. Вот они у меня появились, вообще огромное количество лет назад. И вы знаете, я начала обрабатывать вот этой вот штукой, я могу сказать, что две трети глубины вот этих вот вот этих двух морщин закрылись. То есть сейчас это уже такие вот морщиночки ну, с которыми которые надо просто вот, понимаете, вот упорно взяться и добивать этого все. Вот Но то, что эти сыворотки действуют безотказно. женщинам после сорока и даже после 35, у кого плохой гормональный фон был, я рекомендую вот эти сыворотки нить. Дальше, мне очень понравилась вообще вся серия импульса молодости, поэтому я его просто как тот наркоман скупила, весь этот. Вот этот крем ночной я очень долго искала, значит, ночной крем, крем упругость для лица значит как он сделан он сделан здесь видите как тут даже закрывается вот такая закрывашечка есть нажимаешь ну естественно нажимаете вот вытекает отсюда то есть он дозатор сюда не попадает воздух вы не дотрагиваетесь до самого то есть не лазите пальцем в баночки я тоже действительно не люблю либо в тюбиках либо такими дозаторами то это просто очень удобно а баночки это уже вот ну это уже каменный век мне не нравится вот. И есть дневной, есть дневной крем полегче. Я тоже опробовала их на руках, потому что э, я взяла за принцип. Все, что и девочки молодые, вам тоже рекомендую. Все, что получает ваше лицо, пусть есть получают руки. Девочки, первое, что стареет и показывает женщину, это руки. Не лицо, руки, шея. Да, руки, шея. Поэтому вот много раз вот уже мужчины у меня смотрели тут, я сама замужем, но тут много уже мужчин как бы пыталась, не знаю, что у мужчин заболезнь такая, вот ты разведешься и так далее, и выйдешь за другой. И вы знаете, на что обращали первым делом, на что обращали внимание? На руки. И мне сказали так, у тебя руки 30-летней женщины, но не твоего возраста. А сейчас, ну о руках я уже потом попозже скажу, а сейчас я вообще сделаю, что у меня руки, говорю, ну, великолепно, лет на 25, вот у меня вот такие руки были, когда я была совсем малой, лет 25, лет вот так, 23, вот когда институт еще заканчивала. Так, ну вот эти, с этими сыворотками мы закончили, причем вот сыворотку дневную я нашла легко, а вот ночную сыворотку мне пришлось искать в магазине метро. Вот, но там есть все. Вот ночная мне очень понравилась. Там вот прямо, вы знаете, прямо чувствуется, что вот что-то есть в этом деле. Запомните, говорю, девочки, женщины. И, кстати, я вот такие вещи рекомендую молодым девочкам, у которых сбит гормональный фон. Что говорит о том, что у вас сбит гормональный фон? Я разговариваю так, потому что я сама по профессии врач. Поэтому я уже буду разговаривать такими терминами. Если у вас бит гормональный фон, у вас будет, как называют, очень чувствительная кожа, то у вас, у вас будет либо сухая кожа, либо ваша кожа будет на все реагировать, на что только не попадя. То есть намажете, я говорю, буквально вазелин намажете, и на вазелин даст реакцию. Вот, вот это говорит о том, что ваш гормональный фон не в порядке. Поэтому я рекомендую вот такие вещи, говорю, вот девочкам с ненормальным гормональным фоном. Почему? Ненормальный гормональный фон раньше заставляет кожу стареть. Но вообще лучше всего гормональный фон использовать. В общем, я могу сказать так, ни одна продукция чистой линии у меня никаких аллергий не вызвала. Ни одна. Вот Дальше хочу сказать по поводу вот этих кремов. Вот эти два крема. Они а в тюбиках. Вот, они а в тюбиках, не в баночках, и вот тюбик мне тоже понравился. Значит, э, что делать? Во-первых, мне понравилась фактура крема. Фактура крема очень хорошая, очень приятная. Вот, видите? Вот. Она очень нежная, она очень мягкая. Вот, и я хочу обратить внимание. Я почему обратила внимание на эти два крема? У меня кожа, ну, я могу сказать, у меня нормальная кожа, ну, комбинированная, ну, нормальная кожа, не сухая. Но я, во-первых, я взяла попробовать, потому что я часто слышала, когда используют в косметических средствах лепестки роз, экстракты, экстракты лепестки роз, лепестков роз. И я удивлялась, думаю, ну зачем вам, зачем вообще нужно? Девочки, запомните, лепестки роз придают коже гладкость, вот такой блеск, гладкость. Вот, вы знаете, я сейчас как тут наркоман говорю, очень меня, хружа жабы пользоваться этим кремом. Вы знаете, вот не только на какие-то вот такие вот мероприятия, потому что когда я пользуюсь вот этим кремом, у меня совершенно фантастическая, гладкая, блестящая кожа. Я очень редко пользовалась тональными кремами. Очень редко. У меня кожа очень хорошая. Тональных кремов она не требует. Когда я была еще молоденькая, я пользовалась единственным тональным кремом. Это был крем Балет. И то, вот сейчас его сделали дорогой, с витамином Е. Я пользовалась простым кремом Балет тональным. Вы знаете, я была в восторге. во-первых, очень хорошо давал очень красивый цвет безо всяких, там я не помню, там были цветы или нет. Вот, а во-вторых, он, по всей видимости, еще сам крем. Ну, сейчас вот поговорим, сам крем еще что-то делал. В общем, я не красилась. Потом после, после 35, вот до 42 где-то, я вообще перестала пользоваться косметикой. Я великолепно выглядела, я очень сильно похудела. я моя, Мой вес соответствовал моему росту. вот Мне еще повезло встретиться с девочкой-парикмахером. Пошла я в бесплатную школу, и там я встретилась с ней. И эта девочка настолько хорошо привела мои ресницы и брови в порядок. Она, в общем, мне там кое-что подсказала. Она покрасила мне брови и ресницы, она мне их выщипала. А, ну, если это не ресницы, брови, это понятно. Вот, покрасила мне и брови и ресницы. И я настолько хорошо выглядела, что я просто пользовалась вот этими кремами. И все. То есть утром я вставала, я пользовалась кремами простыми. И все. Это была моя единственная косметика, я никуда не выходила. Но э, я умею шить Я умею шить от шуб до нижнего белья, то есть я себя обшиваю сама, я всегда мечтала быть художником-модельером. Э, вот. И свою одежду я придумываю себе сама, то есть я, я люблю заходить в магазины тканей, но не магазины одежды. Вот, потому что там везде одно и то же. Вот, А теперь это насыщенный увлажняющий крем для сухой кожи. Подошел мне идеально. Вот, Я говорю, я его берегу. Просто берегу, берегу на выход, берегу на это самое, чтобы мне не пользоваться никакими тональными кремами. Совершенно потрясающим. Дальше. Интенсивный питательный крем для сухой кожи. Это как бы брат или сестра этого крема, значит, он с ростками, масло раскол пшеницы. Ну, если кто, я, допустим, доктор, и я прекрасно знаю, какова ценность масла раскол пшеницы. Ну, хлеб всего голова, и вы прекрасно все это знаете. Вот, в этом масле очень много биологически активных веществ, которые как бы омолаживают кожу, которые вот дают... Изумительные какие-то вот реакции, изумительные цвета дают, изумительные. Ну, все просто великолепно. Там еще масло алоэ, вот алоэ вера, да, то есть вытяжка из алоэ, то есть он еще и с увлажняющим эффектом. У него точно такая же текстура, как у этого крема, текстура мягенькая. Вот, и вы знаете, он имеет запах, и именно запах вот этих вот ростков пшеницы, вот этого масла. Вот мне что нравится, крема пахнут натуральными компонентами. Что там говорят девочки, что вот, земляника, очень много запаха, то есть я говорю, ну, милая моя, ну если там добавляется сама земляника, но ну, чем он должен пахнуть? он, что ли, этот крем должен пахнуть? Этот крем пахнет, то есть, я хочу попробовать, конечно, и другие крема. Там есть для, сухого, для нормальной и комбинированной кожи. Но в общем, от вот этих кремов я в полном восторге. Вот, отличные крема. Но учитывая то, что мне идет все хорошо. Теперь вот две жидкости. Я всегда чем пользовалась. Это жидкостями это жидкостями для ну, увлажнителями. То есть я увлажнителям придаю большое значение. И могу сказать так, что до приема, до пользования чистой линии я очень активно пользовалась Евроше. Девочки, я не могу сказать, что я там что-то такое нашла. Я поняла только одну вещь. Евроше просто дует и делает из нас, из всех дураков. Каким образом? Продукция, цена продукции завышается в пять раз. Это минимально. И за счет вот этих пяти раз они делают там акции, скидки, подарки. Самое главное, ой, мне это бесплатно. Девочки, бесплатные сыры, мышеловки, до второй мышки. Ничего бесплатного в этой жизни нет. Вот. Но теперь хочу сказать по поводу вот мягкий лосьон для снятия макияжа свек Я вообще по натуре экспериментатор. Я люблю экспериментировать. Ой. Я люблю экспериментировать. Вот, это все очень интересно. И э, я вот уже э, с экстрактом молочко хлопка. Вот, вы знаете, меня вот это заинтересовало. Но люблю я всякие вот такие экстракты, люблю я вот эту вот всю красоту. Э, это, это все очень интересно. Думаю, дальше я попробую ни разу, я все это ничего этого не видела и не слышала. Э, значит, я пользовалась, у меня есть двухфазная смывка Ивроше. Я недовольна этой смывкой. Очень жирная. У меня постоянно попадает это все в глаза, щипит глаза. Вот, несмотря на то, что я не пользуюсь агрессивными тушами, она мне ни черта не смывает эта смывка. Приходится, вот, тот там не домыл, тот тут не смыл, тот там. Вот, что это такое? Значит, что с этим молочком? Я прочитала, как им пользоваться. Вот, прочитала и прослушала много. Вот, берется, берется вот это молочко, берется ватный диск, накапывается на диск диске, я вообще не понимаю, девочки, вот кто-то говорит, «Вот, мне неудобно пользоваться вот такой, вот такой баночкой». Девочки, ну как неудобно пользоваться? Вы открываете крышку, прикладываете сюда тампончик. Раз, и по методу, обычно элементарная физика, и по методу физики, вот по законам физики, это все перетекает на ватку, ничего никуда не капает, ничего никуда не используется. Вот. И вы знаете, надо приложить ватный тампончик на 10-15 секунд. Я решила попробовать. Девчонки, я была потрясена. Я была просто потрясена, потому что ну, такого я не видела. Я приложила тампон к глазу, я ничего не тернула, я ничего не, не размывала, не растирала. Когда я отняла тампончик от глаза, весь макияж был на, на тампоне. Все. Вы знаете, это первое э, с жидкой для снятия макияжа, с которой вот я приложила, сняла, и макияжа нет. Опять приложила, сняла. сняла. Я не хочу сказать, что я себе часто делаю смоки айс или там вот пользуюсь такими агрессивными тушами. Я пользуюсь тушью и в Роше. Я ничего не могу сказать насчет Ивроше, насчет их косметики. Именно то, что мне очень понравилось. Мне нравятся их помады, мне нравятся их блески для губ. Я купила, я купила их э, набор, набор, но мне, меня что больше хотелось, потому что в наборе там были не помады, а блески для губ. Я хотела просто попробовать блески для губ. Э, значит, Синяны я недовольна Роше. Э, Ну, Блески для губ, там надо просто иметь кисточку. Вот, как, ну, в общем, все, что там в наборе дается, это неудачно. Вот. Не, не совсем такой удачный набор. Бронзеров там особенно таких нету, потому что я, к сожалению, прибавила очень много в весе. Вот, и сейчас мне надо пользоваться э, тональными кремами, но в плане того, чтобы просто создать тень, чтобы сделать тень. И действительно, когда я стала делать тени на, на лице, у меня лицо стало выглядеть немножко похудеет. То есть, ну, вообще хорошо стало выглядеть. А так, конечно, большое круглое лицо, ну, не очень приятно и не очень это самое. Вот, значит, э, что я хочу Дальше. И еще, я как экспериментатор, вы знаете, я, у меня жидкость э, жидкое для снятия макияжа, свек, наноалмазы, ННПЦТО. Э, это наша ленинградская фирма, ННПЦТО. Я могу сказать, у нее великолепные крема, там отличные крема, там тоже, говорят, все очень красиво. Но эти крема, конечно, и стоят бешеные деньги, причем этот не эти маркетинговые планы, что там надо ходить, получать, забирать. В общем, не люблю я это все, не люблю. Вот я пошла, я купила вот это за 50 рублей, все оно мое, я знаю, что оно мое, и все. А вот это вот, когда начинается вот этот вот обман, что вот там вам возвращают, да вы вот то, все, это 10 это все обман, это все лишний обман, тем более возвращают они через месяц, то есть они прокручивают эти деньги, потом возвращают эти деньги, в общем, это все для дураков. Но... Вот эта вот э, жидкость для снятия макияжа на, на алмазе мне очень понравилась. Во-первых, мне понравился запах. И что я сделала? Я стала пользоваться этой жидкостью как увлажнителем. Вы знаете, у меня кожа очень хорошо отреагировала. И вот, этот вот, вот эту жидкость для снятия макияжа свек я тоже попробовала просто ради интереса. Вот налила на, на ладонь, вот взяла, налила, открыла, налила на ладонь, размазала по ладоням и э, попробовала на лице. Вы знаете, она немножко с каким-то масляным с каким-то маслом, лицо сначала, да потом впиталось и очень хорошо на лице. Но то, что она макияж снимает прекрасно, я в полном восторге. Значит, это первое. Второе, я очень много у девочек смотрела ваши видео по поводу вот латионов, тоников. И вы вот что такое лосьон, вот лепестки розы, вот они ничего не делают. Девочки, а что должен вам сделать лосьон тоник? Что значит, у вас что, вы должны из, царев, из лягушки превратиться в царевну? Лепестки роз, еще раз повторяюсь, они делают кожу гладкой. Просто гладкой. Вот, значит, вы берете, и она гладкая. Вот, вот этот лосьон прекрасно с этой целью справляется. Он действительно увлажняет, смягчает кожу. И я всегда вот этими лосьонными тониками пользуюсь перед тем, как наносить крема. То есть я утром встала, умылась я с мылом, я всю жизнь умывалась мылом. Всю жизнь. Конечно, не хозяйственным, но я, допустим, очень любила наше обычное глицериновое мыло. Но поскольку сейчас я начала тестировать продукцию чистой Линия, я вот эту продукцию тестирую продукцию «Чистая линия», то есть то я эту продукцию сделала основную продукцию использования и я купила мыло мыло с ромашкой но я могу сказать так мыло с ромашкой немножко подсушивает чуть-чуть подсушивает вот. но я даже экспериментировала и с волосами и со всеми но это я уже скажу в том видео в котором я буду вам говорить о том какие именно шампуни и какими именно бальзамами я пользуюсь. Вот. Очень, очень классная вещь, очень красиво, очень здорово, я очень довольна. Вот, в общем, вот этот лосьон я прямо вот поставила себе целью. Еще, еще я куплю лосьон с чистотелом. Девочки, очень уважают эту траву, он и называется «чистое тело», от слова «чистое тело». Он от всякой заразы, чистотел вообще снимает всякую заразу. Я могу сказать так, мы съездили в одно место, в общем, жили мы на казенном, на казенном жилье и так далее, и вы знаете, что, конечно, гигиена была отменная, в кавычках, вот, и я подхватила на большие пальцы ног, я подхватила грибок, но это такая, зараза, девочки, я вам хочу сказать, я не знала, куда деваться, потому что нигде у нас толкового лечения никто не дает, вот. И вы знаете, я просто пошла, у меня, у меня всегда растет, я не знаю почему, но вот у меня один дом я продала, второй вот дом я сейчас живу у мужа, и кругом меня окружает чистотел. Очень люблю эту траву, я пошла прямо с корнем выдрала вот это большое растение, помыла его полностью, заварила его в большой это самое, и вот э, делала ваночки по полчаса каждый день э, в чистотелю. Девочки, я вывела вот эти грибы. Кто, кто, знает, вот что такое грибок на ногтях, если он садится? Вот, он меня поймет. Вот чистотелом просто заваривая я вообще, наверное, говорю, наверное, ведьма и стала, потому что я очень хорошо знаю травы. Я хорошо знаю травы. Я теперь уже как медик, то есть из медицины я ушла. Я пользуюсь, я сама селяюсь все свои вот. Весь тот ужас по здоровью, который у меня начался после определенного возраста, вот, я этот ужас за три года сняла БАДами. Конечно, денег я потратила много, но я не могу сказать, что я пользуюсь дешевыми БАДами, но выбор вообще средств косметических у меня никогда не зависел от, от дешевизны или дороговизны. Я никогда не смотрю на это, ага, там 5 копеек стоит, думаю, дай-ка я попробую. И иногда настолько здорово помогает, что просто вообще восхитительно. В общем, вот этим лосьоном-тоником я очень довольна, очень довольна. Со своей целью справляется, он же он очищает, увлажняет, а также делает ее холоденькой. А после вот этого я пользуюсь каким-нибудь из вот этих кремов, ну, желательно даже вот этим вот кремом с розой. Вот. Так, надеюсь, что по поводу кремов для лица я немножко... Это, по крайней мере, то, что то, чем я пользуюсь. Теперь мои находки по поводу кремов для рук. Да, вот кремами для рук я всегда очень большое внимание уделяла кремам для рук. И, вы знаете, я была удивлена, я была удивлена, когда купила, ну, я что-то вот просто, ну, так получилось, что меня столкнулось с ромашкой, потому что я почему-то сейчас стала пить с ромашкой. Э, люблю очень чай, покупаю пакетики в аптеке, пакетики зеленого чая и травка мятая. И, вы знаете, вот завариваю вот эту вот ромашку, я что-то сейчас просто подсела на ромашку очень хорошо, она убирает гастриты, в общем, ромашка вообще очень хорошо лечит. Ну, я что-то вот увидела, там очень много, у них 4 вида кремов для, для рук, я не могу поставить здесь все, потому что у меня только 2, но я куплю и 2 остальных. Значит, это первый вот этот с ромашкой, значит, что он делает, написано, делает кожу мягкой, гладкой, насыщена активными маслами и быстро впитывается. Ну, насчет... Ну, как бы у нас быстро впитывается. А второй вот здесь вот, почему я обратила внимание, потому что вот этот крем, оказывается, его достаточно сложно найти. Я вообще не подозревала его существование. Везде я видела только три. Вот. вот это крем с эхиноцеей, с, э, с экстрактом эхинацеей. Тут это не ромашка, это эхинацея. И написано от 35 лет. То есть тут уже добавлены... Э, Тут уже, да, тут уже добавлены вот растительные, биологически активные добавки. То есть она уже помощнее. Сейчас. Действительно, я попробовала так. Значит, написано, глубоко питается, сокращает морщины, придает гладкость коже. Вы знаете, я не могу особенно сказать пока, потому что я его особенно так вот пока не пропробовала. Вот. Я очень много столкнулась, <coughs> стал, сталкивалась сейчас Кожей рук, то есть все крема, которые я пробовала, даже вот крема для лица, даже вот эти сыворотки, я все тестировала и на руках. То есть все, если идет на лицо, значит идет на руки. Вы знаете, просто активно, поэтому у меня просто вот этого крема руки не дошли. Но но я всегда искала крема, которые будут эффективны. Тогда, когда, ну, допустим, ты возишься, допустим, моешь посуду, естественно, какие-то там агрессивные, э, все эти фейри, все эти вот моющие вещества, там, допустим, если что-то надо застирать там где-то в порошке, ну, всякое бывает, вы все знаете прекрасно, мы же не настолько все богаты, что вы имеете кругом домохозяек, нет, конечно. У нас все-таки страна как была, так и осталась в таком же виде, я думаю, что к тому же, от чего мы ушли, мы и придем, просто немножко придем с другой стороны. Вот. Так вот, насчет крема для рук с ромашкой, я сначала была поначалу разочарована. Ну, я так вот сдалась целью, и говорю, не может быть такого. Не может быть такого. Такая великолепная продукция, такие вещи отличные. И вдруг ничего он не впитывает, ничего он не сушит. То есть я вот попробовала, я же покупаю обычный крем для рублячок покупается. Именно тогда, когда сушит кожу. Когда ты вот начистился там жиром, антижир, антижиром попользовался, и у вот тебя начинают сушить кожу. И, это... и вы знаете, ну ничего подобного. Намажешь, и, и это самое... Я уже дальше попробовала, обычно я пробую так, вот, э, вот эти, допустим, сушат у меня кожу. Я беру вот такой вот лосьон, наливаю его чуть-чуть немножко на руки, размазываю по рукам, даю впитаться. После этого я использую крем для рук. И, вы знаете, ну, я, в принципе, довольна была. да, Да, вот именно вот такая вещь, вот такая ситуация, она помогла. Вот, и вот э, у меня уже, ну, вот видите, у меня его уже достаточно осталось мало, вот, э, но я просто вижу, что я хочу его допользовать, и, ну, насчет того, что буду я его покупать или не буду я его покупать, я не знаю. Потому что, в принципе, как, как бы сказать, как мне, он бесполезен. Вот, но это, если только я захочу, чтобы у меня именно с ромашкой. Именно чтобы ромашка пообрабатывалась. Но даже в такой ситуации, вот крем-балет для рук намного эффективнее, нежели чем вот этот. Но я могу сказать так, я потом посмотрела, <coughs> и я стала делать не то, что вот один скажем, на, положил и пусть впитывается. Нет, вот вы знаете, маленькими дозами. Вот э, дозу на одну тыльную поверхность ладони и на другую тыльную поверхность ладони. О, это самое положили, размазали это все, все это впиталось, все походили там, если это на руки не мочить, ничего, потом опять, то есть <с toxic> не на чем-то катанием, то есть, ну, мелкими дозами, и вы знаете, тогда вот этот крем ну, даже вот мне понравились внешние руки, ну, слишком много возник, как бы вот то, что лично, вот как бы для себя, я вот этот крем не выбрала, хотя, если кремом он не будет, им пользоваться можно. Вполне можно. Просто под каждый крем нужно подбирать как бы свое вот питание, свой способ использования. А теперь вот этот крем-актив. Значит, у него, если у того текстура немножко понежнее, у вот этого крема актива у него текстура пожирнее. Да. и могу сказать так, вот он справился со всеми этими задачами, которые мне были нужны. Как только у меня начинают сушить руки, вот, я буквально немножко э, накладываю на, тыль, на тыльные поверхности кистей, вот, размазываю по, это самое по пальцам, все аккуратненько, ну так вот немножечко впитываешься и даешь пока впитаться. Вы знаете, он действительно очень хорошо впитывается, а вот кстати после него очень хорошо использовать вот эту ромашку вот тогда она используется просто прекрасно то есть первую дозу я делаю вот этого крема для рук если хочется вот ты устал, ты там допустим много там ну, стирал там мылом туда-сюда то что я руки мою мылом лицо я умываю мылом вот а то да то вполне нормально вполне здорово вот. Так что вот здесь вот я очень довольна. И что я хочу сказать еще в довершение ко всему, по поводу вот, но это концерн «Калина». Вот это не крем для рук, это черный жемчуг, черный жемчуг, тональный крем. Тональный крем, черный жемчуг. Причем, что самое удивительное, мне этот крем когда-то отдала моя медсестра в стоматологическом кабинете в частном, когда мы с ней работали вместе. И она так посмотрела, я, я слышала про челный жемчуг, но как-то вот особой целью я не задавалась. И она мне его отдала, говорит, вы знаете, у меня, говорит, столько много их, что я, говорит, просто не знаю, куда их деваться. И, вы знаете, там полтюбика, говорит, выкинуть мне жалко. Вот я очень уважаю таких людей, таких людей, которые вот вы знаете, мне вот жалко выкинуть, вот вроде как и ничего, но у меня много всего, ну я говорю, ну давайте, она видит, что может быть видела, что может быть я не пользуюсь, может быть значит у него очень светло пастельный тон, он такой светлый и он лежал он на меня очень долго, но лет 7 это точно я уже просто если честно, я собиралась его выкинуть и вот про него я вспомнила сейчас, почему вспомнила, потому что когда я располнила больше чем, ну, в общем, сейчас я вижу 90 килограмм, даже 92 килограмма, но я не могу сказать, что я прямо такая очень жирная, такого нет, потому что я веду подвижный образ жизни, и в спортзалах я бываю, то есть здесь, тем более, бады я употребляю, все прочее, ну, просто нужно гормональной системе как бы прийти в норму, потому что гормональная система и нервный гормонально испытала стресс, вот, я 12 лет находилась в погранично-стрессовой ситуации, поэтому, естественно, что все это отреагировало. И, вы знаете, я просто ради интереса, опять же, я люблю эксперимент. И думаю, дальше же я попробую. И я попробовала, он светлый-светлый, я попробовала, конечно, нанесла его, потому что у нас сейчас почему-то люди любят, особенно девочки молодые, любят искусственную внешность не такую внешность, природной красоты. Понимаете, там несколько разные критерии оценки. Вот мужчины любят природную внешность. Неправда. Вот не смотрите на то, что ах, вот мальчик и все. Когда мальчик просто ищет, где ему жить, слить жишку, вы поняли, о чем я говорю? Тогда да, тогда он будет расхваливать все. Но на самом деле мужчины любят природную красоту. И мужчины не любят женщин, которые очень сильно красятся. Мужчина любит женщин, которые хорошо используют то, что нужно. Вот я, допустим, сильно не красилась, я не красилась вообще. И когда вот мне мой муж сказал, это наверное, тебе нужно вот что-нибудь бы вот себе его поиспользовать, вот. и я на него не обижаюсь, только потому что со стороны виднее, все правильно. И я стала старый, черный жемчуг. Ну, почему я обращаю на это внимание, потому что я и шок, когда я все это увидела. Но, думаю... Но я никогда не смотрю на сроки годности и смотрю, если в консистенции не изменено, не появилось никаких вот таких вот камушков, ничего такого не появилось, то значит, не появилось постороннего запаха, каким он не должен пахнуть, то значит свеже все в порядке. А поскольку я знаю, что человек был, вот, который меня отдавал, очень такой скрупулезный, очень такой аккуратный, вот, то я говорю, я сохранила этот тональный крем, но думаю, тем более написано увлажняющий тональный крем. Вы знаете, я Попробовала, думаю, мы куда-то ехали, уже погода была такая не очень теплая, обветривающая такая, думаю, дай тональным кремом. Но тем более я двумя тональными кремами, один очень темный, а другой вот такой вот этот светлый пастельный, для того, чтобы сделать тени, чтобы оптически уменьшить лицо, что у меня с успехом получилось. Вы знаете, ну все, мы поехали, короче, день мы ждали, все, пока приехали, дела поделали в общем, я приезжаю домой, вот этой вот смывочкой смываю себе косметику. Дальше вот этой смывкой снимаю весь тональный крем, и я открываю рот, смотрю в зеркало. Потому что не могу понять, что произошло с моей кожей. Но, вы знаете, она какая-то вся, вот, не могу вам объяснить, она была какая-то такая полнокровная вся кожа. Она была не белого цвета, не изможденного, не измученного. Хотя вот я посмотрела по составу, там одни парабина. Ну, это я так образно называю. То есть одна химия. Да? Там нету ничего такого сногсшибательного. Но от кожи было глаз не отвести. Я еще так потрогала пальцами. Я еще посмотрела, думаю, ну не может такого быть, чтобы... Потом делаю эксперимент. Уже просто на следующий день... Наношу, а нет, не на следующий день, через несколько дней, потому что я не люблю переварщивать. Кожа пришла в порядок, все нормально, но кожа хорошая, кожа цвет хороший, такая вот упругая, все, морщин нету, ничего, все нормально. Я опять наношу уже просто вот этот увлажняющий крем, тональный крем полностью на все лицо и даже на шею. Вот я почему не наношу на шею, потому что я не хочу портить одежду ну зачем портить одежду, потому что потом ты не отстираешь это все, потом все это все равно портится вязаные вещи, ну зачем это делать на лицо нанесли, всего этого достаточно тем более я наши глухие воротники, тем более мне это не так суть нужно, и учитывая то, что я допустим не иду где-то там раздеваться, то есть я в одежде походила мы в одежде поблудили там по городу дела сделали, куда-то где-то пришли откуда-то ушли, приехали домой, опять сняли я опять снимаю тональный крем я опять не узнаю свое лицо. В общем, короче, выкидывать я вот этот черный жемчуг не буду, потому что совершенно потрясающе делает лицо. Вот сейчас я заканчиваю вот свой первый обзор. Это уходовые средства для очистления. Чистой линии, вернее. Я могу сказать так, девочки, не смотрите на все эти Ивроше. Я поняла только одно. Ивроше это такая же бюджетная уходовая косметика. Просто там сделан маркетинговый план, который подразумевает повышение, завышение цены в пять раз, это как минимум. И на этом просто на вас дураков можно воздействовать, вам дуракам можно там какие-то тряпочки посылать, какие-то часы делать. Вот и все это вам бесплатно, ничего бесплатно не бывает бесплатный сыр для второй мышки мышеловки вот так что я считаю что косметика евроше для меня очень сильно проиграла по сравнению с чистой линией я пользовалась евроше больше я ими не пользуюсь единственное чем я довольна от евроше это кисточками вот кисточки для нанесения теней вот макияжа все я очень очень очень довольна но, повторюсь опять же, я не пользуюсь очень таким агрессивным макияжем. Я не делаю такие супер глаза, я не пользуюсь водостойкой тушью. Девочки, насколько я смотрела, насколько я читала, даже делали тесты водостойкой туши именно на девочках, которые занимаются синхронным плаванием. И когда проверили все эти супер водостойкие туши, ни одна тушь не оправдала своих надежд. Поэтому я не знаю, что вы там... И еще, кстати, я очень часто слышу про косметику Вивьен Сабо. Девочки, Вивьен Сабо – это такая же ширпотребная косметика, только иностранная. Я не понимаю, зачем вы кидаетесь на все вот эти названия. Я посмотрела, у нас вот в аптеке продается это Вивьен Но ничего особенного в этой Вильен Сабо нет. Вот у нас есть магазин, я сама из Брянска, у нас есть магазин «Новая Заря. Слушайте, там такая классная косметика, там такие классные тени. Там такие классные наборы, я говорю, единственное просто, что вот, допустим, в Роше, ну вот э, они там зонтики подают, часы мне безумно понравились, вот такие бы часы, был, кроме как вы в Роше, я бы нигде не купила, потому что это, во-первых, российские часы, во-вторых, они действительно очень красиво сделаны, беленькие такие, со стразиками 3 см в диаметре. Очень красивые. Девочки, не покупайтесь на все эти маркетинговые уловки. Но ну, неужели из вас действительно таких дур сделали, что вы ничего этого не видите? В общем, косметика «Чистая линия» очень сильно выиграла по сравнению с «Евроше». По сравнению. Очень сильно.